В городе введен карантин из-за опасности заражения коронавирусом. Просим вас без острой необходимости не покидать дома. Воздержитесь от посещения общественных мест. Соблюдайте режим изоляции.